а уже потом разгонять конвейер до плановых показателей. Задача осложняется тем, что конвейеры плотно загружены производством техники других поколений. К слову, локализованные машины отличаются не только набором комплектующих. к опять, получивший приставку Neo, вдобавок примерит новый 13-литровый турбодизель вместо прежнего 12-литрового. С новым мотором грузовик станет экономичнее. Плюс увеличится интервал между посещениями сервиса. Вместо нынешних 120 межсервисный пробег вырастет до 150 тысяч километров. О других отличиях КАМАЗ обещает поведать позднее. Между тем, у боссов грузовой марки номер один есть повод для серьезного беспокойства. В лизинг грузовики китайской марки «Шакман» продаются лучше, нежели новые КАМАЗы. А ведь именно лизинг самый распространенный вариант приобретения Контранса. В итоговом лизинговом рейтинге 2022 года КАМАЗ расположился на втором месте. Притом следующие строчки также оккупировали представители поднебесного автопрома Хоо, Фау и Ситрак. В России выросли тарифы системы Платон за проезд грузовых автомобилей полной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам. Так, с 1 февраля Минтранс поднял цену одного километра пути на 30 копеек. Ведомстве заявили, тариф проиндексирован на 12%, что соответствует росту индекса потребительских цен. Отныне грузовикам нужно платить 2 рубля 84 копейки. В качестве некоторой компенсации перевозчикам фактически разрешили ездить с перегрузом. Если раньше нештрафуемый порог превышения максимальной массы составлял 2%, то прошлой весной его подняли до 10%.